Эй, любители психологии, добро пожаловать обратно на наш канал. Как много ты знаешь о сексе? Есть много интересных психологических фактов о сексе, которые вы, возможно, не знаете. Мы уже говорили на эту тему в нашем видео «8 психологических фактов о сексе». Но теперь у нас есть еще шесть интересных психологических фактов о сексе, которые вы, вероятно, будете удивлены услышав. Вот они. Номер один. Вашему мозгу требуется меньше секунды, чтобы решить, является ли кто-то сексуально привлекательным. Сколько времени вам требуется, чтобы понять, испытываете ли вы кому-то сексуальное влечение или нет? Что же, согласно исследованию 2008 года, опубликованному в журнале Nuro Image, вашему мозгу требуется полсекунды, чтобы решить, привлекателен кто-то или нет. Автор исследования Стефани Артик объяснила в интервью, что они обнаружили, что мозг знает, кого мы желаем и когда мы желаем, прежде чем мы осознаем это. Исследователи также обнаружили, что нашему мозгу может потребоваться меньше времени, чтобы решить, является ли кто-то непривлекательным. Сильно торопитесь? Номер два. Женщины могут изменить свой голос, чтобы он звучал более сексуально. Как звучит твой сексуальный голос? В исследовании 2013 года опубликовано в журнале невербального поведения. Исследователи Сьюзан М. Хьюз, Джастин К. Могильский и Мариса А. Харрисон попросили 40 участников, 20 мужчин и 20 женщин, манипулировать своими голосами. В одной части исследования исследователи попросили участников попытаться казаться привлекательными. В исследовании говорится, что среди них мы обнаружили, что при попытке звучать сексуально или привлекательно оба пола замедляли свою речь, а женщины понижали тон и имели большую хрипоту голоса. Каковы результаты? Когда испытуемые манипулировали своим голосом, чтобы он звучал привлекательно, исследователи обнаружили, что женщины могут изменять свой голос, чтобы он звучал более привлекательно, просто считая от 1 до 10. Мужчины, с другой стороны, были оценены как звучащие менее привлекательно, когда они используют свой сексуальный голос. Номер три. Объятия после секса могут увеличить удовлетворение. Кто не любит обнимашки? Но, по-видимому, объятия после секса – самое подходящее время для этого. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behavior, показало, что объятия, поцелуй и нежные разговоры после полового акта могут усилить связь пары и сексуальное удовлетворение. Когда исследователи попросили партнеров больше обниматься после секса, пары, которые сделали это, сообщили о более высоком уровне удовлетворенности отношениями и сексуального удовлетворения. Они обнаружили, что это особенно верно для тех пар, у которых есть дети. Исследователь Эми Муис отмечает, что когда люди думают о сексе, они, как правило, сосредоточены на половом акте и оргазме. Это исследование предполагает, что другие нежные аспекты секса важны для сексуального удовлетворения и удовлетворения в отношениях. Номер четыре. Не все желают секса. Как вы, наверное, знаете, не все желают секса. Это особенно нормально для тех, кто асексуален. Асексуальность — это сексуальная ориентация, при которой кто-то не испытывает сексуального влечения к другим. Или он может испытывать мало желания к сексуальным контактам. Все люди разные, так что это проявляется скорее в широком спектре. Когда дело доходит до сексуального желания, ваша норма может отличаться от других сексопатолог и автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ян Кернер сказал это лучше всего, объяснив, что нормальное, такое эластичное слово – это зависит от того, каково ваша базовая либида. Номер пять. Секс перед стрессовой задачей может снизить ваш уровень стресса. Завтра у тебя важный тест? Что же, давайте посмотрим на результаты исследования. В исследовании 2006 года, опубликованном в журнале «Биологическая психология», испытуемые принимали участие в стрессовых мероприятиях. Они включали в себя публичное выступление или прохождение сложного теста по математике. У испытуемых, которые занимались сексом до теста, было более низкое кровяное давление и более низкий уровень стресса. Это было по сравнению с теми, у кого не было секса, теми, кто мастурбировал, и теми, у кого был сексуальный контакт без полового акта. В исследовании даже утверждается, что половой член, вагинальный половой акт ПВИ, но не другое сексуальное поведение связано с улучшением психологических и физиологических функций. И в шестых, секс может изменить ваше восприятие боли. Согласно некоторым исследованиям, секс может изменить ваше восприятие боли, заставляя вас чувствовать меньше боли. Участок мозга, называемый гипоталамусом, выделяет гормон хорошего самочувствия окситоцин, также известный как гормон любви во время оргазма или возбуждения. Исследователи из университета Радгерса обнаружили, что этот выброс окситоцина может помочь женщинам чувствовать меньше боли. Это может быть особенно актуально во время менструации. Другое исследование, опубликованное в бюллетене экспериментальной биологии и медицины, было обнаружено, что чрезвычайно низкие дозы окситоцина снижают болевую чувствительность у мужчин, снижая болевой порог на 56,5%. Итак, о каком из этих фактов вы были больше удивлены, узнав? Вы смотрели наше другое видео о психологических фактах о сексе? Какие факты вам более интересны? Не стесняйтесь сообщать нам об этом в разделе комментариев ниже.